Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Попкевич. я трейдер-миллионер, Iron Man, танцор и путешественник. Вот уже 10 лет я занимаюсь торговлей на финансовых рынках и основал консалтинговую компанию «Сим Групп», объединившую профессиональных экспертов в мире инвестиций и частного трейдинга. Поздравляю вас, ведь совсем немного, и вы получите торговую систему «Три экрана» совершенно бесплатно. Основанная на проверенной временем концепции трех экранов Александра Элдера, моя система представляет частное видение комплексного анализа рынка вплоть до принятия торгового решения. Вы научитесь отбирать активы с ювелирной точностью и принимать решение купить или продать актив. Никаких сомнений. Только последовательные действия, основанные на неоспоримой логике. Оставляйте заявку на сайте и получите торговую систему 3 экрана прямо сейчас.